Привет! Хочу вам рассказать о модных тенденциях российских производителей. Работаем напрямую с фабриками. В этой индустрии работаю около 20 лет. Мне очень нравится то, что делают наши российские фабрики. Это красота, качество, стиль, это выдержанность. И очень много всего интересного. Об этом я и хочу поговорить в своем блоге. О том, из чего состоят сумки. Из чего не сьются? Какие бывают ручки? Какие бывают донышки, Какие формы? Что внутри находится? Как выглядеть за малые деньги на миллион? Если не хочешь быть похожей на серую массу людей, и если любишь выделиться из толпы, и тебе нравится индивидуальность и стиль, что я очень люблю, то есть я в этом живу, и мне это очень важно. Мне очень важно выглядеть вкусно. То есть для меня внешний вид вообще сумки человека почему-то идет на уровне сязания вкусность. И поэтому я называю для себя лично, да, вкусное сочетание, невкусное, вкусная, вещь невкусная, хотя это никак не подходит под эм, принципы сумок, ты это не еда. Но у меня идет именно ощущение вкусовые. Поэтому, если тебе все это интересно, если хочешь реально выглядеть за малые деньги на миллион, тогда тебе сюда. Подписывайся. Буду рада.